Наш эфир продолжает программа Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Здравствуйте, Ефим! Добрый день! А у нас уже и добрый вечер, можно сказать, Сергей. Да. Ну, давайте тогда начнем с того места, где уже вечер, с того, что происходило, события Европы по, по традиции. Да, разумеется, живя в Праге. Очень хорошо и удобно обозревать европейские окрестности, поскольку город находится в самом центре географическом Европы. И надо сказать, что сегодняшняя Европа является собой довольно непонятное и сумбурное зрелище, я бы сказал. Может быть и у вас в Америке, хотя без, особых, без особой любви показывают все-таки по телевизионным каналам, Вспышки негодования граждан Европы то здесь, то там, они проходят практически во всех столицах старого континента. Причем я бы сказал, что места, где вспыхивают беспорядки и протесты, не вполне обычные для Европы. Но можно было бы предположить, скажем, какие-то уличные беспорядки в Берлине. Там это бывало обычно, обычно леваки студенческие протесты и так далее выливались вот в такого рода беспорядки с поджогами и прочей э, билибердой. Но сейчас это не вполне так. не Берлин, не Милан, скажем, итальянский или Рим, где тоже проходят протесты, но не они стали как бы главными очагами напряженности на Старом континенте. Парадоксально. Самые массовые протесты сопровождающиеся самыми массовыми беспорядками, наблюдаются на Западе Европы. Ну, скажем, самые массовые демонстрации проходили в Брюсселе в, эту, в эти выходные, а самые насильственные — в Голландии, в Роттердаме, в Гааге. То есть почему-то именно Запад Европы стал эпицентром, я бы сказал, ответа горожан на рестриктивные меры, которыми отличается современная Европа. О чем идет речь? Дело в том, что просто так сказать, что население Европы отвечает протестами на ситуацию с ковидом, с эпидемией, проходящей не только в Европе, по всему миру. Этого было бы сказать, наверное, мало, потому что пока совершенно непонятно, до какой меры гнев горожан питается и подпитывается только медицинскими опасениями, только раз, размахом эпидемии и только ли э, репрессивными мерами государств, принимаемыми против размаха эпидемии. Но не отрицаю и не сомневаюсь, что в значительной степени это негодование общее подпитывается и растерянностью европейцев, потерей всяческой ориентации, какой-то бессмысленной и, э, и, я бы сказал, хаотической энтропией, которая охватила старый континент. Огромное количество граждан, не имея вразумительного проекта будущего, сейчас это так в несколько называется, проект будущего — это визия, то есть видение будущего мира, Поскольку нет никакого определенного, а старые проекты а, проявили себя в своей полной, я бы сказал, неполноценности и несостоятельности. Они выявили всю свою несостоятельность. Такие проекты, я имею в виду, как проект Европейского Союза, как какие-то климатические и прочие новые проекты. Это, это ведь все как бы в одном ряду и укладывается в одно предложение через запятую. Тут вами гендерные какие-то э, тренды и климатические. И вот сейчас к ним присоединились тренды, я бы сказал, медицинские, связанные с ковидом социальные. Но в результате это не дает нам ясной картины, чего хотят эти люди. А люди выходят на площади и Достаточно часто не ограничивается их проявление просто, скажем, битьем стекла да, в окнах. А, а довольно часто наблюдаются поджоги машин. Ну, все, что всегда сопутствовало социальным бурям на улицах городов. Сейчас эти бури нельзя назвать социальными. Непонятно, чего хотят граждане. Они хотят ограничения роли государств. Государств насильников, государств в значительной степени полицейских каждое государство Европы сейчас акцентирует и педалирует свою способность ограничивать, ограничивать и заявления граждан. И, видимо, против этого явления то и протестуют европейские граждане. Чем это может закончиться? Куда ведет этот гнев, не имеющий выхода, я бы сказал? Может, единственный выход идти на улицу, бить окна, бить стекла и так далее. Но а какой конструктив можно найти? Ведь Европа и отдельные страны, или даже отдельные слои европейских граждан не объединены никаким проектом будущего, никакой, о, никаким общим видением будущего. И это э, особенность момента, я бы сказал. Колоссальные беспорядки проходили буквально по соседству с Прагой, в Вене. А вы... И в Америке, наверняка знаете, что Вена а, отличается большим законопослушанием своих граждан. И вдруг, и там оказывается, ищет выход, и часто не находит выход другого. Вот это энергия протеста, энергия возмущения, эти, как в свое время писал Стейнбек, гроздие гнева, которые налились, и сейчас уже как говорится, вот-вот угрожают лопнуть. Это ситуация в нынешней Европе. Ну, я говорю то, что сам сейчас выглядит самым демонстративным. Лежит, разумеется, на поверхности, хотя и не имеет своего рационального объяснения. Государства стараются потуже закручивать гайки, принимая репрессивные меры все больше и больше. Но ну, вы знаете, вероятно, что полные локдауны, Сейчас введены по соседству с Чехией во многих государствах. Это и Австрия со Словакией, ну, и на Западе э, Голландия, Бельгия. Или стремятся к этому, или уже объявили локдауны. Дело в том, что очень сложно в памяти держать крайнее разнообразие методов, к которым прибегают правительства отдельных стран. Одно можно сказать с уверенностью. И, и эта ситуация не лишена парадоксального смысла. Страна, которая меньше всех предпринимала рестриктивные меры — это Швеция. В ней сейчас смертность от ковида ниже всего, парадоксально, ниже всего. Но, естественно, вам могут сказать, что это всего лишь точка на оси координат, на временной оси, и, может быть, через месяц ситуация изменится свою прямую противоположность. Но дело в том, что мы вынуждены, а сейчас мы вынуждены жить этим сегодняшним днем, к сожалению, потому что мы не знаем, как будет развиваться и как будет выглядеть синусоида эпидемии. Она может пойти на спад где-то, а в другом месте вдруг увеличится. Мы не знаем замыслы этого вируса, собственно говоря, его потенциал мутации, его возможности для мутирования дальнейшего мы просто это не вполне понимаем и вынуждены верить ученым но вот что любопытно верить то можно по-разному кто поверил уже тот разумеется как бы может жить болеть и умирать поспокойнее ему кто не вполне поверил тот пытается как-то противиться. Для меня, например, важным фактором является хотя бы единомыслие среди специалистов. И его-то я не вижу. Когда я вижу, что серьезные специалисты, скажем, объединившись в сотню, в тысячу, говорят одно, а другие, не менее серьезные специалисты, даже если их всего 10, 20, говорят прямо противоположное, то для меня это повод задуматься. И я не беру на себя ответственности решать какая из этих правд правдивей, так сказать. И ссылки, и от, и всякие отсылки к тому, что ведь наука, говорит, устами экспертов глаголит сама наука. Это, мне кажется, исключительно наивным, смешным и недостойным той тревожной ситуации, которая действительно складывается. Потому что наука, как известно, и не я это придумал, она не генерирует... Окончательные истины. Наука генерирует сомнения, иначе она бы остановилась в какой-то момент и перестала развиваться. А сомнения толкают ее вперед, а не абсолютные истины. Вот что можно сказать о ситуации с пандемией в Европе. Разумеется, проходят и другие процессы параллельно. И все они, кстати, антропического характера. Все они рвут континент на части, на клочья, Я бы сказал. Ситуация на границах Польши и Белоруссии в какой-то мере слегка успокоилась, стала чуть поспокойнее, потому что... Но почему? Потому что поляки не послушали добрых советов европейских доброжелателей, которые полякам нашептывали, ну будьте людьми, ну проявите гуманизм, откройте границу. ведь граница вообще это, это бессмысленное и варварское сооружение. Это колючая проволока. Но откройте границы, дайте им пройти. Они же все равно, говорили самые хитрозада из этих доброжелателей, говорили, все равно же они перебегут через Польшу и пойдут в Германию. Откройте границы. Поляки сказали нет. Даже этих дней, пока они будут перебегать, нам достаточно. Мы не хотим, чтобы государство потеряло контроль над собственной территорией, потому что бесконтрольная территория превращается просто в территорию, а не в государственное образование. Она превращается просто в территорию, открытую для пересечения по местности и открытую для того, чтобы где-то, скажем, провести пару дней или пару недель, осесть, пограбить, понасиловать и все, что все прелести, которые сопутствуют потери контроля над своей территорией. Поляки сказали, нет, дома вы можете делать, что вы хотите. Они вынуждены были это, это сказать новому правительству Германии, которое сейчас формируется, где особенно зеленое, входящее в состав этого правительства, будущего, оно еще не приведено к присяге. Поэтому я вынужден говорить так неопределенно. Тем не менее, зеленое в, правитель... в новом правительстве Германии уже поляков осудили за репрессивные методы недопущения страдальцев на свою территорию, что они э, э, видят как антигуманная, совершенно античеловечная мера и так далее. Но им, им в общем-то, все равно, за что Польшу журить. Э, повод здесь всегда найдется. Важно, что Польша не отвечает представлениям этих людей о том, как должна выглядеть демократия. Демократия должна выглядеть, к несчастью, если следовать их представлениям, демократия это то, что слабо, то, что бесхребетно, то, что открыто для всякого издевательства со стороны внешних сил. Вот это это и есть. По представлениям этих доброхотов, это и есть демократия. А то, что готова защитить себя, это, это уже авторитаризм, по-видимому. Короче, ситуация, что интересно подчеркнуть, слегка получила некоторое разрешение. Но как она его получила, это разрешение? В чем оно заключалось? Оно заключалось в том, что Евросоюз выделил 3,5 миллиона евро белорусскому правительству, чтобы оно наняло каких-то перевозчиков, транспорт, самолеты, что угодно, автобусы, и перевезло этих переселенцев, милых, куда-нибудь подальше. Как правило, то ли в Турцию, то ли по, их, по месту их постоянного жительства, в Ирак. А сейчас большинство из них, кстати, не сирицы, а иракцы. То есть, то есть что же получилось? После всех этих слов, в слов самого высокого полета. В конечном счете европейцы снова, как это было и в случае с Турцией, они долго не хотели признаваться в этом, долго не хотели отвечать на вопрос: почему не дать им денег, как вы дали Турции? Вы же дали Турции деньги за что? За то, чтобы Турция попридержала беженцев на своей территории. Вот и все. Это был кугандул. Продажи коровы на базаре на рынке. Кто больше даст, тот больше получит. Но говорили э, европейцы: это в данном случае вопрос ценностей, и мы денег не дадим. Ну, дали, вот сейчас дали. Мы, может быть, это не 6 миллиардов, как Турции дали, но 3,5 миллиона только для того, чтобы они их куда-то отвезли подальше. Надо сказать, что каких-то беженцев действительно увезли. С глаз дало из сердца вон, но какие-то еще пока там осели. И статистика показывает, что в этом году, в 2021 году, который, к счастью, подходит к концу, в десятеро, там буквально мне сейчас не хочется ошибаться, но в десятки раз увеличилось число нелегальных мигрантов через восточную границу Евросоюза, то есть через те страны, о которых я и говорю. Бу Польша. Болгария, страны, которые на южном, на э, северном крыле восточные границы Евросоюза. Так вот, через эти восточные границы стали проникать огромное количество нелегальных мигрантов. Они ведь э, каждый, кто не глуп, понимает, что если западные границы прикрылись слегка, а прикрылись они чем? Ну, теми же, той же колючей проволокой, кстати, ненавидимой э, канцлерши Меркель. Так вот, Западные границы прикрылись, значит, они пошли с востока. Может быть, найдут путь и через э, Гренландию или там Арктику, я не знаю уж. Но в любом случае э, вода, вода течет сверху вниз. И если не поставить заслон на ее пути, то она всегда будет течь. То есть э, ситуация складывается вот такая. По-прежнему поток мигрантов, он хотя и пожиже, и пореже, но все-таки он продолжается. Он идет в одном направлении. Он идет в том направлении, где пускают, и пытаются преодолеть все препятствия на этом пути. Любопытная ситуация складывается и относительно участия Америки во всех этих европейских делах. И здесь, тем из вас, кто внимательно следит, подскажу. Любопытная ход мысли любопытный. В журнальчике. Foreign Affairs, который вы хорошо знаете, наверное, это журнал, в общем-то, близкий к Газдепу, журнал, где американская внешняя политика обсуждается, и это журнал не противостоящий нынешней администрации Соединенных Штатов, скорее ее поддерживающий ее начинания. Он э, опубликовал статью и вынес даже на, на первую страницу, на титульную, на обложку, правильно сказать, на обложку журнальчика э, статью о необходимости нового концерта держав. Знающие люди понимают, о чем я говорю. Это, конечно, э, э, парафраз знаменитого концерта держав, который Венского конгресса 1815 года и э, раздела. Тогдашнего мира на сферы влияния. Так вот, э, авторы предлагают провести с участием Соединенных Штатов новый концерт держав. Новый концерт держав с участием не только Соединенных Штатов. Они как раз, и это, к этому я хочу подвести мысль. Соединенные Штаты там играют последнее место. Но основные, основные державы в этом концерте это Россия. Китай, почему-то они включили Японию туда для на всякий случай, на мой взгляд, Соединенные Штаты и и здесь один определенный парадокс они видят усиливающуюся авторы статьи в смысле видят усиливающуюся роль блока восточноевропейских стран объединенных вокруг Австрии Австрия страна крайне немалочисленная это страна 8 миллионная могу ошибаться, туда-сюда на 100 тысяч человек сейчас, но, она, но эта страна значительно меньше, скажем, даже Чехии, размером с Венгрию, и уже в любом случае не сравнимая с размерами Польши. Польша в 4 раза больше. Так вот, тем не менее, поскольку Австро-Венгрия была игроком в концерте держав, в Венском концерте держав 1815 года, так вот, Отмечают американские политологи, что сейчас наблюдается усиление Восточной Европы, которая формируется в некий консервативный блок держав. Разумеется, в данном случае вокруг Австро-Венгрии. И американские политологи считают, что этот блок будет иметь растущее влияние. И заметьте, что в этом концерте держав практически нет места для самого Европейского Союза. И это уже удивительно, потому что... Политологи задумываются о будущем этого блока, видят, скажем, смещение, сдвиги в политическом влиянии на стороне Германии, на стороне Франции. Германия, видимо, уходит в прошлое по своему политическому влиянию. Франция пытается перехватить эстафету, перехватить эту палочку. И быть первой, но это тоже крайне сомнительно, на мой взгляд. Но в любом случае политологи видят некий упадок и внутреннее разложение Европейского Союза. Из-за чего? Ну, из-за отсутствия, из отсутствия сформулированной цели, из-за полной непонятности того, чего, собственно, это объединение собирается добиться. Но нам это важно в каком смысле? Не первое предложение. Директор института... Америки, по-моему, так называется, Московского института, это российское учебное заведение, уже выдвинул аналогичную идею. Правда, без привлечения Японии, Австрии и прочих, и прочих игроков, он выдвинул идею о необходимости срочного созыва некой международной конференции в составе Соединенные Штаты, Россия, Китай которые должны повторить принцип Ялты, добиться и подписать Ялтинские соглашения о разделении сфер влияния. Но вы сами понимаете, во что бы это обошлось другим народам мира, если их судьбы начнут определять эти три державы, где самым слабым игроком, опять же, оказываются Соединенные Штаты. Невозможно сравнить их... Э рычаги влияния с, теми, с тем, что демонстрирует Китай сейчас, и с тем, что демонстрирует Россия, чья вся сила полностью э, с, зависит от американской слабости. У России нет другой силы, кроме американской слабости. Это его, это его силовая опора главная. Так вот, э, естественно, что в мире носится тому, я это говорю, в мире носятся вот такого рода идейки о новом разделе мира, о переделе, если хотите, мира на каких-то новых основаниях. И основания это будут прежде всего политико-технологические, властные, зависящие прямо от силы вооружения, от силы армии, от способности обороны и наступления со стороны этих держав, то есть то, что все, то, что нам казалось давно пережитым и ушедшим в прошлое, более того, свезенными на помойку истории, а оно вдруг снова набирает, как зомби, набирает силы, новую свежую кровь, чувствует в своих жилах и снова выходит на арену истории. Почему? Ну, снова повторюсь, из-за общей Идеологическое, здесь любопытно, что это слово уместно, идеологической слабости Запада, потому что, к сожалению, Запад живет не зная идеологии, придумывая идейки вместо цельной, цельной э, и вполне самостоятельной и, идеологической позиции, которая сводилась бы к восстановлению полузабытых или подзабытых ценностей и готовности их защищать любой ценой, любой ценой, ценой своей, чужой жизни, но защищать. Без этих, без этих ценностей, без идеологии, на них основанных, Запад просто не может не проиграть историческое сражение, потому что э, бессильный, безвольный, он не может противостоять тандему двух мощных авторитарных гигантов сейчас. И это Китай и Россия. Россия сильна территорией и армией. А Китай всем остальным. То есть и армией, и экономикой, и всем остальным. Это крайне опасная, крайне опасный тандем, Крайне опасная, как говорится, парочка. На этом мы остановимся, сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните 847-400-5200, но уже после рекламной паузы. Возвращаемся в программу Эфима Фиштейна «Похищение Европы». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Эфим, знаете, что я хотел бы обратиться к двум цитатам. А вот интересно, вирусолог один сказал, которые могут, ну, как бы возвращаясь к теме, которую вы уже освещали, переходя к, следующая цитата будет, переходя к американским делам. А вирусолог один сказал это я считаю самый серьезный прорыв в медицине объявить здорового человека бессимптомным больным опасным для окружающих после того как эту ересь вбили в голову масса можно делать все все что угодно с чем я вынужден согласиться это первое это остроумная остроумная формулировка многое объясняющая. впервые она была обращена такой болевой точке как здоровье человека и и раньше использовали подобного рода э, принцип принцип когда противление какому-то государственному начинанию или просто духовному интеллектуальному мейнстриму противление обычно называли сопротивлением движению вперед к светлому будущему и даже чем-то, что угрожает человечеству. Понимаете, ведь очень важно дотянуть угрозу до такого конца, где становится ясно, что человек, сопротивляясь чему-то массовому, оказывается, угрожает счастью и самому существованию человечества. Вот если удается это довести до конца и объяснить, что неправильно составляя там э, «Стингазету», вы тем самым льете воду на мельницу империализма, тем самым приближаете атомную войну. А разве вы такой людоед, чтобы хотеть, чтобы уничтожить человечество? Нет ведь. Значит, лучше правильно пишите с тем газету. Короче, вот это и было принципом, который действовал прекрасно во всех тоталитарных режимах. А сейчас начал действовать еще, я бы сказал, в ситуации, когда тоталитарный режим не вполне сложился в Соединенных Штатах, скажем, или в Западной Европе, мы находимся в транзитном состоянии на переходе к новой тотальности, но уже прекрасно применяются вот эти же методы. Может быть, даже отрабатываются эти же методы. Потому что человек, который не прививается, скажем, и даже прививаясь, не, не сохраняя дистанцию социальную, просто меры предосторожности не принимает, он фактически бросает вызов самому существованию всего человечества. Ведь он может заразить невиновных, вызвать смерть невиновных детей, сирот, вдов. Ну как тут не пролить слезу огромную, понимаете? Вот это важно человеку вдолбить в голову. То есть подчиняйся, подчиняйся, и ты, э, по крайней мере, не уничтожишь это человечество. Может быть, даже спасешь его. А наоборот — плохо. То есть вот это, это то, что является сутью, по существу, сердцевиной тоталитарного мышления, уже сейчас прививается миллионам да. западных граждан. Да. И, кстати сказать, по-моему, сегодня уже дедлайн, или 1 декабря, в армии те, кто не согласен для того, чтобы ему ввели жидкость, Значит, от тех будут избавляться. Таким образом, проверка на лояльность, нелояльные режиму. Режим сказал, нужно всем уколоться. Укололись. А если вы не укололись, значит, вы не лояльны по отношению к режиму. Значит, от вас надо избавляться. И по, челов... И по отношению к человеческой жизни вообще. Вы, по существу вас уже после этого можно назвать чем угодно. Людоедом, фашистом, нацистом, что угодно. Потому что вы нелояльны по отношению к самому принципу жизни человека на земле. Понимаете? Вы против. И пока не пока не забыл еще один одна деталь а, Миллиарды долларов Тратятся на то, чтобы завести Сюда нелегальных иммигрантов, Разместить их Причем этим занимаются Якобы не правительственные организации Которые получают черети Из церкви, церкви получают черети, Но и эти же организации Получают колоссальные гранты От правительства, что есть деньги налогоплательщиков То есть туда Толкают миллиарды долларов А вот а, а, военнослужащим Нашим задерживают заработную плату. То есть им не пла... им задерживают. И у меня вообще это в голове не укладывается. Как можно? Людям, которые очень тяжело работают, которые подвергаются риску, им задержать зарплату. Для этих, которые перепрыгнули через рио Грандо, все условия созданы накормить, напоить, в гостинице в шикарные поселить, на, на самолет посадить доставить в другой штат то есть эти избранники которые сейчас этот зиц председатель они представляют интересы совсем не американского народа абсолютно нет так они же и не скрывают этого по существу по существу в стране где где за гибель военнослужащего отстаивавшего интересы своей родины полагается 100 тысяч долларов 100 000, совершенно верно а, а, а иммигрант мигрант Нелегально, то есть незаконно. Здесь нужно всегда всякий раз переводить это слово на незаконно или противозаконно, даже, перешедший границу и разлученные там на неделю, на две со своим ребенком просто потому что ребенка не хотят бросать в тюрьму к отцу. Там ну, камера же не, не одиночка, это же не номер на одного человека. А, и такого, такой человек имеет право на 450 тысяч долларов. Да. При, таких, при таком подходе к, к человеку, который положи, способен, готов положить жизнь за свою родину, и человеком, который готов нарушить первый же закон, закон о том, что нелегальный переход является противозаконным деянием. Так вот, а вы говорите о равном или неравном отношении. Конечно, отношение в пользу. Беззаконие. Я сейчас не помню точные цифры, но во время Трампа там стали проводить тесты ДНК на предмет родственных отношений между якобы ребенком и родителями. И какой-то процент был, как выяснилось, что они не имеют никаких родственных отношений. Это просто смаглеры, которые используют детей для того, чтобы остаться на... которых, кстати, родители сдают в аренду этим смаглером. А, и, и я не помню, какой процент был, но такие, такой процент был. Так что это все безумие. И еще в последнее, то есть с этим как бы мы разобрались. И Еще один вопрос, то, что сейчас э, в Конгрессе э, предстоят битвы по поводу э, безумия, которое пот проталкивают с подачи ЗИС председателя Демократа, это вот новый законопроект. Uh, big build, big better, uh, назвать его. Yeah. Это вообще yeah. yeah. такой BS. Yeah. И одним из пунктов хочу напомнить. Uh, значит, они намереваются дополнительно выделив там 80 миллиардов долларов на РС дополнительно нанять 87 тысяч новых агентов это 87 тысяч бюрократов которые посадят при этом они говорят что это исключительно для того чтобы следить за миллиардерами так вот хочу напомнить в сша 614 миллиардеров на сегодняшний день и в сша и в врс существует специальная команда которая мониторит этих миллиардеров и к этим миллиардерам к этим к этой команде добавить еще 87 тысяч Тысяч агентов это только круглый идиот может в это поверить это вагиноголовые до бесконечности могут в эту хрень поверить потому что я вам приведу еще один пример на тесла работает примерно 70 тысяч рабочих на всей тесла а на apple работает где-то около 150 тысяч 154 тысяч работников и этот хочет чтобы в рс работало 170 тысяч агентов можете себе представить и он рассказывает о том что этих людей он нанимает для того чтобы следить за миллиардерами а не за каждым из нас я говорю нужно быть круглым идиотом чтобы поверить в эти сказки и к сожалению таких идиотов в этой стране гораздо больше чем хотелось бы видеть да, гораздо больше знаю. но чтобы э, у нас осталось пару минут, чтобы не э, заканчивать на такой печальной ноте, я предлагаю все-таки другую ноту взять. Дело в том, что в последнее время я чувствую, наблюдаю, судя по всем доступным фактам, прихожу к заключению, что настроение американской общественности меняется, и это видно не только на как бы мертвых цифрах, которые легко показать это и поддержка президента и его вица э, в Америке. Это и победы республиканцев практически на всех местных мелких и менее мелких выборах, которые сейчас наблюдаются. На одну победу республиканца приходится там 10-15 побед. Э, на одну победу демократа приходится 10-15 побед республиканцев. Я причем беру и мелкие выборы типа там выборов. Генерального прокурора в отдельных штатах и прочее, и прочее. Так вот, я замечаю другое тревожное явление. Уже сейчас авторы, пишущие фактически, по заказу и в пользу нынешней администрации, пишут о том, что следующие выборы вряд ли будут демократическими. Что сделано все для того, чтобы эти выборы были прямой, прямой противоположностью демократии. Не знаю, как их назвать. Они не пишут фальшивыми, но они намекают на то, что все штатские законы, законы отдельных американских штатов, изменяются в пользу строгостей при сдаче документов, при, при контроле документов на выборах и прочее, и прочее. Что официально называется в этом балапюке бюрократическом, называется подрывом демократии и прав избирателей. И уже сейчас закладываются основы для того, чтобы, если эти выборы окажутся какие угодно, может быть, уже 22 года, если эти выборы окажутся неудачными для правящей партии, назвать их э, недемократическими. Тут не важно говорить о том, что проходили фальсификации или что законы э, были ориентированы на, на демократический исход выборов и так далее. Что это означает? Это означает, что вообще ставится под сомнение институт выборов, что можно будет в таком случае при неуспехе сказать: А что вообще такое выборы? Ведь существует общественная правда, по сравнению с ней, выборы это ничтожно, их можно как-то э, фальсифицировать, подменить, заменить, под, подлогу строить и прочее, и прочее. То есть подрывается. Сам институт выборов, потому что чувствуют эти люди, что почва уходит из-под ног у них. И это должно быть вовремя замечено, вовремя, вовремя перехвачено, вовремя парализовано, потому что иначе уже сейчас гарантирую, не хочу быть пророком, и, как это говорит, носителем неприятных вестей, но боюсь, что к этому все дело идет поскольку они чувствуют, что они проиграют все следующие выборы, они уже сейчас пытаются подкопать, подорвать сам институт выборов, как недемократичный, недостаточно демократичный по сравнению с абсолютной правдой, которая, конечно же, всем понятна, всем ясна и так далее. Вот что любопытно. А в остальном, разумеется, мы могли бы изобрести, скажем, и в ситуацию с судом <coughs> над Кайлом Риттенхаусом, по всему видно, что общественное настроение в Америке начинают изменяться или меняться и даже ломаться, я бы сказал, в правильную сторону. И вот этот закон, о котором я говорил, broke back better. Build back better. Oh, Build но no, надбил, брок. Мы построим, мы вернем. Да, да, да. Я сейчас, я сейчас не оговорился. Экономику, мы вернем экономику в лучшем состоянии. Я сейчас так, не оговорился. Я умышленно да. произнес то, что несет в себе этот законопроект на самом а, деле. Абсолютно. Это обанкротит нашу страну. Сто процентов. Да. Потому что, ну, это, вы помните, слышите, знаете, так наверняка... Это же, Кловар... это же, может быть, и есть одна из целей. Конечно. Эту конечно. Вы же наверняка знаете Клавард Пивен, которые писали, что для того, чтобы власть пришла к нам навсегда и, так сказать, упала в руки навсегда, нужно обанкротить, нужно перенагрузить социальную сферу, и все. И власть сама упадет к нам в руки. Так вот, то, что они предлагают, это как раз перегрузить социальную сферу то есть ни одна эко... наша экономика этого не выдержит абсолютно не выдержит то что они предлагают а, во первых они предлагают уничтожить уголь, газ, нефть и так далее и не... ничего конечно. конечно, конечно абсолютный конечно, конечно. бред А иногда подключается ничего, к этим... вот сейчас кстати сегодня буквально ваш замечательный президент распорядился открыть нефтяные запасы, нефтяные ресурсы, запасы, да, для того чтобы бросить 50 миллионов тонн нефти на американский рынок, чтобы сбить чуть цены. Разумеется, это прекрасно сбить цены, но если так легко их сбивать, почему же не открывали эти запасы десятки лет в прошлом? Почему хранили резервы в определенном количестве, должны на всякий пожарный случай быть в распоряжении государства? когда и открываются запасы. А не в ситуации полного мира, когда вдруг подорожали все энергетические носители, пригодные для производства топлива, и вдруг открываются резервуары. То есть на пожарный случай -то ничего и не останется на самом-то деле. Достаточно треть оттуда изъять, чтобы их потом уже сложно было наполнить снова. Да ведь не даром же наполняется. Это все та же нефть, ее надо покупать. И если она покупается за рыночную цену для того, чтобы сбить цены на внутреннем рынке, то есть, чтобы продать ее несколько дешевле, то вы сами понимаете, что государство выигрывать от этого не может. Это называется дорого купить и дешево продать. Да? Ну, вот так. так вот. Вот. Это произошло сегодня. Открыли, открыли резервуары нефти американской. Это как раз вписывается вот в эту схему обанкротить страну. Это еще да. один шажок. Вместо того, чтобы... Не принимать в первый же день своего безумного правления распоряжения, которые усложняют нашу жизнь, я имею в виду в тот момент, когда мы добились энергетической независимости, впервые за долгие-долгие десятилетия он своими указами уничтожил это достижение и моментально пошли цены вверх на нефть на мировом рынке. Ну, правда, наши местные экономисты, особо одаренные, говорят, что это не имеет никакого значения, потому что нефрепровод еще только строился, я имею в виду Excel Pipeline, он только строился, он еще не был введен в эксплуатацию, кстати, насколько я понимаю, его затормозили там сертификацию. И, 7, потом, Nord Stream да. сертификацию да, какого? Да. Nord Stream 2, 2 по-моему, затормозили его сертификацию. Его, да, его тормознули по, по каким-то бюрократическим, бюрократическим соображениям, там регистрация, перерегистрация. Но не в этом дело, раз он уже есть, как говорится, а -а -а. ружье висящее на, на стене в конце спектакля, обязательно выстрелить. Раз он уже есть, он уже построен и он уже загружен э нефтью то, понимаете, он не может загруженной нефтью стоять у границ Германии рано или поздно. И в частности, новое правительство Германии, состоящее из социалистов и зеленых, оно, разумеется, его ратифицирует. Я, у меня нет сомнений в этом. Ну вот. Так вот, ряд мер, направленных на уничтожение нашей энергосистемы, привели к тому, что и рост цен на, на энергоносители. И потом сегодня он выступал, я кусочек послушал, что он принял экстренные меры по расшитию узкого места, то есть вот ну, бутылочное горлышко. Он говорит, что вся проблема заключается в том, что 40% всего экспорт, э, импорта проходит через э, порты Восто Западного побережья. Как будто до этого было что-то по-другому, как будто до этого нам с Луны поставки шли, сбрасывались с вертолетом. А сейчас вот они вдруг обнаружили, и он говорит, мы приняли экстренные меры, я переговорил с этими, с профсоюзами, с портами, с э, биг-баг, магазинами, все будет налажено. И ничего ничего никуда не налаживается. Все это такое, Сергей, Америка проходит сложный этот путь в ускоренном варианте, в сокращенном варианте. Я когда-то предсказывал, что первые пять лет, первую пятилетку, Социализма. Они будут проклинать Трампа, сваливать на него все вины, абсолютно все. И дожди, и пожары в Калифорнии, абсолютно все. А дальше начнутся так называемые объективные трудности. Это же непременно. Но, но повторяю, Байден проходит семильными шагами весь этот длинный путь. И уже буквально на 10-м месте он прямо заявляет, что появились объективные трудности. И их надо преодолевать. И это потребует энергии всего населения. Мы будем просто хлопать бичем над ними они должны будут преодолевать Ну, это и есть объективная трудность то что все, про, все поставки проходят через порты на восточном побережье Стать, в общем я очень надеюсь ну и сейчас на повестке дня этот закон опять законопроект шумер обещает что до крисмаса они его проголосуют и примут я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что это катастрофический закон для нашей страны. И дело даже не в том, что там посчитали, что 367 миллиардов долларов долга дополнительного государственного предусмотрено этим законом, что он не оплачен, как заявлял здесь председатель. Zero, zero cost. Ничего не будет стоить. Он разговаривает как будто с идиотом. Ну, правда, есть идиоты, которые его слушают и верят ему, что это ничего не будет стоить, это будет стоить. Но самое это печальное, что это меняет вообще э, уклад страны, то есть э, страна, которая была построена на на self-reliance, на, на ответственности на личной ответственности каждого. Сейчас мы превращаемся с помощью этого закона в такой нэни-стейт, такой государство-нянька, государство всеобщего благоденствия. Это такая мечта, которая на самом деле никогда не осуществится, а приведет только к разорению, к уничтожению, к разрушению того, что было построено за все предыдущие поколения. Вот это, это трагедия. Да. Это называется «попечительское государство» политологии, государство, попечитель всего населения. Ну, правильно, правильно, меняется, так и не случайно. Надо было поменять ментальность, надо было убить э, ментальность американизма, так называется, комплекс ценностей американской семьи. Это было э, э, это была опора на собственная сила, ответственность, ну и в то же время любовь к своей стране, готовность ее защищать. Все это относилось к ментальности Американизма А сейчас принято решение Американизм уничтожить на корню На корню Любую другую, другую ментальность к сожалению, э... к сожалению времени больше не осталось Мы еще не раз будем Все. возвращаться к этой теме Потому Давай. что на наших глазах происходит разрушение Величайшей в мире страны За всю историю человечества Спасибо вам огромное Спасибо. Все, всего доброго До Счастье пережить вам желаю Все это пережить